всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу рассказать и показать как ты можешь зарабатывать по доллару 60 каждый день заходя на сайт буквально на одну минуту чтобы проверить свои данные сайт называется 5 billion sales краткая инструкция как это все делать все все ссылки я оставлю в описании также вам нужно будет посмотреть вот это видео оно идет полчаса здесь мой вышестоящий партнер уже выводил деньги и вот это видео вам тоже нужно будет посмотреть далее хочу вам показать по ютубу здесь реально весь мир на этом сайте зарабатывает это реально великобританская компания которая собирает наши данные и делится прибылью если мы перейдем на сам сайт посмотрим посещаемость посещаемость здесь. Нормальная, 5 миллионов пользователей ежемесячно посещают данный сайт. И вот смотрите, вот мой заработок. Ежедневно я захожу, вот 21, 20 и так далее. Видите, типа, по 50 центов. Плюс я еще захожу, проверяю свои данные и зарабатываю дополнительно доллар 10 Вот у меня уже 86 проверок, 43 доллара я уже заработал общая прибыль моя 115 долларов вот я захожу на этот сайт ежедневно нажимаю вот ваш доход либо же здесь будет зеленая такая строка проверить свои данные нажимаю проверить нажимаем на один баннер переходим на сайт нажимаем на второй баннер и нажимаю посмотреть успех и вот я еще заработал доллар 10 вот уже на моем счету 3.10 и так вот ежедневно нам нужно будет сюда заходить, чтобы увеличивать свой заработок если я вот нажму проверьте и подтвердите свой доход вот это за прошлую неделю одобрить и здесь вот мне пишет доход от продажи данных, ваш первый вывод, средств запланирован на 25 августа и также для всех, для новых пользователей кто сюда зайдет зарегистрируется, как зарегистрироваться все ссылки будут в описании посмотрите подробное видео регистрацию нужно будет проходить на английском языке и у вас все получится вот вы когда перейдете по ссылке попадете вот на вот такую вот ссылку здесь также есть инструкция вот, как зарегистрироваться также под видео я ссылку оставлю и будет текстовая инструкция все подробно написано, описано про данный сайт, кому такой заработок интересен, все очень просто, переходим, регистрируемся и зарабатываем. Также вы установите вот расширение, оно вот собирает данные на всех сайтах, данные это те данные, ну что вы обычно делаете, заходите там в интернет, там смотрите фильмы, слушаете музыку, там что-то там ищете. Вот такие им данные нужны. Потом они вот, когда у вас стоит расширение, показывают вот рекламку какую-то. Может, вас что-то заинтересует. Вы вот кликаете и смотрите предложение. Вот и все. Вот такой, друзья, простой способ заработка по доллару 60 ежедневно. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии также рекомендую перед регистрацией посмотреть вот это вот видео здесь полностью все рассказано и описано и зарегистрироваться. Всем желаю хороших заработков и всем пока!